Ну и давайте дальше почитаем. Фараон сказал Иосифу, «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь истолковывать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу, «Мне снилось, вот стою я на берегу реки,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 Повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетскую. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей, и собирать в семь лет изобилие пятую часть земли египетской».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 Мы так много прочитали, потому что повторяется история, особенно пересказ, мы не будем на этом подробно останавливаться. Фараон говорит и объясняет Иосифу, да, вот мне приснился сон, никого нет, кто может истолковать. То есть, он ищет специалиста. Тут в чем такой интерес? В том, что фараон ищет толкователя. Специалиста, профессионала, который вот соображает. А почему Иосиф-то отвечает ему? Он говорит, что это не от меня, вот ты, ты не, не об этом думаешь, это не мое, он говорит. Бог даст ответ во благо фараона. То есть он уже его переводит, так сказать, мышление на другие рельсы, чтобы тот понимал, что это не от людей, что как сон ему от Бога был явлен, предвещающий события ближайшего будущего, так и толкование будет от Бога дано. И почему фараон такой, такой восторг приходит? В общем-то, да, явно, что, во-первых, толкование видится ему полностью вот адекватно сну. А во-вторых, он еще и тут не просто толкует, он объясняет, что сделать, как сделать и сколько, главное, еще. Вот, то есть, Явно, что это вот как от Бога дано откровение о событиях будущих, и от Бога есть откровение, как это преодолеть. Вот почему фараон так восторженно воспринимает слова Иосиф Ну и далее он опять описывает, значит, вот этих толстых и худых коров, то, значит, толстые, полные и худые, больные колоссия, как одно другое пожирает, Иосиф говорит, что, и далее толкует, что, что Бог сделает, то Он возвестил фараону, что это событие ближайшего будущего, что сон один, он здесь в 26 стихе говорит, сон один, то есть это все об одном. Фараон подробно говорит, вот я сначала, значит, вот снится мне, потом я проснулся, да, то есть вот эта последовательность. Ну тут тоже возможно какая-то есть и... ну, что-то такое заложено, чего мы не видим. Я у, у отцов я не нашел толкования что вот там... так, я проснулся. Обычно что-то там скрывается. Ну и это, Господь, если надо, откроет. Вот. И, значит. Сон один обо всем. Опять же, он повторяет, что Бог сделает, он показал фараону. И, а, а до этого говорит, что семь коров и семь колосев это семь лет. Семь э, тощих и худых – это тоже семь лет. То есть, ну, в принципе, такое... Уже когда объясняется человек, бывает такое, что ты не понимаешь, когда тебе объясняют. Это как бы естественно, да, понятно, но пока не объяснили, ты вот ничего не понятно. А когда объяснили, когда человек знающий, он говорит, вот это так, так, о, вот это понятно. То есть, вот это есть здесь момент такой убедительности истины. Когда Господь говорил, то сказано, многие уверовали в Него и удивились словам благодати, исходящим из уст Его. И удивлялись и говорили, что сил, Слово Его было силой а не как у книжников и фарисеев. То есть, Господь говорит о некой реальности, которая существует, и Он так говорит убедительно, поскольку Он видит это, Он знает это точно, и слова Его убедительны и понятны. Так и здесь вот для фараона Иосиф, будучи пророборзом Христа, можно увидеть даже в этом убедительность будущей Христовой проповеди. То есть, человек, когда он там логически ну вот это да, вот это я согласен. А когда вот бывает, что вот, вот я верю этому человеку, да? Ведь все, все какие-то признаки, бывает, ты не можешь оценить. А вот как-то вот веришь этому человеку. А когда вот звонит кто-то и говорит, а сколько у вас денег на карте, тут-то какое-то сомнение, да? Думаешь, вот это Сбербанк, сколько денег у вас на карте и какой у вас код? Думаешь, ну что-то здесь, может, и не Сбербанк. Хотя поначалу и не осознаешь. А некоторые и до конца не осознают, к сожалению. А если именно семь лет, не шесть, не восемь? Не семь лет? А кто-то тут говорит. Созданию, семь, а, вот у нас создание, есть святителя. Я в конце зачитаю такие вот а, уже аллегорические толкования. И Амроси Мендиоландский да, говорит да, о семи а, семь число этого века. 7 лет сотворен этот, семь дней сотворен этот мир, 7 – это число вот этого века, а 8 – это число будущего века. Вот. и тут святитель Амвросий, он сначала я даже не хотел брать у него такое своеобразное очень толкование, но потом взял, потому что думаю, ну это вот особенное совершенно толкование вот в разрез с остальными. Но тем не менее существует вот разнообразные толкования. Ага. И вот такой э, праведный Иосиф описывает, что это э, несмотря на изобилие, которое будет э, после него такие семь лет голода, что забудутся все семь лет изобилия, и если не подготовиться, то э, будет он, э, этот голод будет очень тяжел. А что сон подтвердил, повторился фараону дважный, что сие означает, что сие истина, Слово Божие. Ну, то есть, тут вот уже ну, как бы толкование, это уже толкование, мы толкование до толкование тут уже трудно что-то что прибавить, тем более повторяется уже не первый раз. Вот. Ну, и ну, он продолжает и дальше, то есть, он не только такой, знаете, можно даже в этом увидеть евангельский такой, евангельскую заповедь Господь говорит и Значит, кто у тебя попросит рубашку, отдай ему и кафтан, значит, то одно проприще, тот с ним иди два и так далее. Вот это такое христианское такое превышение просьбы, сугубую, меру там наполненную, нагнетенную давать. И Иосиф не только растолковывает, он и говорит, что делать. Это обозначает 7 лет голода, сытости, семь лет голода, чтобы это... Встретить эти семь лет голода, от них не, не погибнуть, значит, надо собрать пятую часть, видите, он говорит, конкретное число. Но пятая часть, кажется, может быть, не, не, не очень много, да, но поскольку считается, что большинство правителей собирали десятину, вот эту десятину собирали с, как налог, стандартный такой большинство. А он еще к десятине, еще десятину прибавляет. То есть, пятую часть. И, видимо, годы были такие изобильные, что эта пятая часть, она достаточно, чтобы прокормиться целый год. Причем кормились, то мы будем видеть, что не только египтяне будут кормиться, а будут покупать окружающие народы. Те же евреи придут, да, израильтяне, сыновья Иакова. И вот такой великий... Урожай. Но еще хочется прибавить, я думаю, многие читали, в Законе Божьем есть упоминание о том, что вот эта история находит подтверждение в, значит, там, в экспонатах Эрмитажа нашего Петербургского. Один священник, эмигрант который был по специальности вот, связан с, исследов... с исследованием э, древних, э, древних культур. Он пишет, что они исследовали деревья Пермитажа, и он, ему пришла мысль. Это батарее Николай Смирнов, э, который закончил свою жизнь в Аргентине, Аргентине по-моему, в Латинской Америке, там, в 1960 году, из, из эмигрантов. Немножко. А он занимался, и, занимался наукой, и уже даже в 20-е годы при советской власти... Он поставил такой вопрос, значит, музейным работникам, а можно, можно вот определенных династий там посмотреть деревья, есть ли деревья, принадлежащие к этим династиям, которым приблизительно, там точно неизвестный Иосиф, там в промежутке определенном предполагается его жизнь. И, значит, они посмотрели, он там нашел несколько предметов, там шкатулку, еще, еще что-то, которые сделали, сделанные из деревьев, там из акации, и сикамора такая, или секимора там по-разному называют. И он там увидел, что там шесть толстых этих вот, то есть круги в деревьях формируются в зависимости от роста. Если этот богатый такой благоприятный плодородный год, то кольцо толстое, а если это засуха, то то широкое, да. А если засуха, ну оно мало растет. То есть каждый год это кольцо. Есть там какие-то платановые, по-моему, рощи в этой, где-то на территории Канады, реликтовые называются, там нет колец вообще. Это считается это первозданные деревья или деревья, которые росли до потопа, когда не было изменения времен года. То есть там, ну, предполагается, что было там некий водяной вот этот колпак какой-то пара, что лучи рассеивались, везде было приблизительно, целый год одинаковая температура. И они росли э, все время. И росли без этих промежутков. А у нас все-таки лето-зима, значит разные года, и вот эти вот кольца формируются. И он нашел вот этот вот будущее, он тогда еще был каким-то научным исследователем, а потом стал священником. И он нашел там шкатулку и какие-то предметы, где 6 были толстых, очень толстых колец, а потом семь очень худых. Но он говорит, почему шесть, и почему, потому что, говорит, и эти были не тонкие до этого. Вот, то есть, мог Иосиф сказать, что вот этот год, да, который идет, там, обычный, да, Дальше 6 там будет плодородных, но это тоже считается как плодородным. А потом будут очень просто засуха, будут вот эти худые года. И вот он нашел и говорит, вот мы можем подтвердить в том числе. Ну, конечно, такие, такие ситуации могли складываться и в другое время, но, видимо, достаточно редкое, Достаточно редко, вот, чтобы такой голод, такая засуха в течение семи лет. А до этого вот шесть-семь лет был наоборот плодородный. То есть, это такие исключительные ситуации. Ну, вот мы... Библия часто подтверждается, она научными данными во многих вот областях. Просто надо пока, копать поглубже. Вот. И Иосиф, вот он советует, да? Да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его на землю египетской, да повелит поставить на землю надзирателей и так далее чтобы они собирали в житнице, в городах, подведение фарронов в пищу. И, э, ну, среди толкователей обычно говорят, что, ну, конечно, он имеет в виду не себя. Но трудно было бы представить, что он имел в виду себя, потому что все-таки он там из заключения только его внезапно... Э, Оттуда вынули, достали позвали. Он изнесняет сон. Но... Ну, кто он такой? Да, что ж, себя иметь, что ли? Не, он дает такие советы, как нужно года преодолеть. Когда... Ну, неизвестно, знаете, почему? Потому что, в общем-то, толкователей тоже есть. Есть у кого-то из отцов. Они говорят, ну, конечно, он не себя имеет. Потому что, тем более, он говорит о надзирателях, там о, о, о, о, о каком-то... Хотя вот он усмотрит мужа разумного и мудрого и поставит его над землей египетской. То есть, вот нечто, кем и будет как раз, некто, кем будет Иосиф. Вот. И преподобный Ефрем Сирин так и говорит, он имеет в виду себя. Мне тоже, когда сейчас читали, мне тоже вот. То есть, ну, мы можем думать так или иначе. В общем-то, конечно, и, и тут можно подумать, что если правильному Иосифу было откровение от Бога о сне, об этом, о его значении, то, возможно, и тем более, ведь, тем более ведь помните его первые сны, -то? когда звезды с луною кланялись ему, когда снопы клались, то есть, это же, он же вряд ли забыл, да? то есть вот ну, ну, не забыл вот те сны а ведь получается пока же они не сбылись он же понимает что его по идее жизнь-то как идет -то? в тюрьме. ну, да. -то... ну вот, то есть тут и так и так можно ну, подумать да. да то есть вот и говорю у святых отцов есть по-разному хотя мог конечно и предположить вот. так ну давайте дальше прочитаем